Пишись на канал на Ютубе. Я зажгу с негритянкой на Блин, я вообще никакого оружия не нашел. Блять, по мне работа идет. По, по мне работа, двое тут, двое тут, меня стреляют, блять, меня положили. Я раком меня выебли. Блять. Ну, без оружия это вообще нечестно. Так, Паш, там двое на улице. Двое на улице, рядом с тобой прям там меня положили. Какое у тебя оружие? Ну Давай, нагибай, блядь. Вон они там ходят. Вижу человека. Блядь, тихо. У тебя позахуитель. Так, я зашел, за тобой бежит еще один чувак. Понял. Так, сучка, Jesus, я я пишусь руками, я сучка пишусь, я за сучку. Умирай, брать. Так, он будет тебя ждать сейчас. Человек бежит. Человек в дом бежит. Слышу его. Да, сука, блядь! Бежать, сука, блядь. соло, блядь, жесткости. Так, кто тут, тут еще рядом ходит? Вижу. Блядь, сука! Бежать! Палек, конечно, жестко ходит. Питер, питер! Стой, красавчик! Красавчик, да погоди ты, еб, нам все полежать! Полежать! Умирать! Ой, да, так, одного положил не с не калаша! Не тут его друг, тут его друг! Блять! Он мне положил с пистолета! Твою мать! Он меня добивает! Сука, так, он оружие убрал. Где вы? Иди сюда! Я он меня пиздит! Блядь. Он меня пиздит руками, сука! Блять! Вот же пидор. В общем, лежи их тут тихо и жди. Они сейчас к тебе придут, и ты прям в лицо им раз, раз, раз, раз. И расстреляешь. Только тихо. А че у тебя за оружие? Ямочка. Блять! Да. Так, в ангарах нам что-то тоже должно быть. Сосать! А, сосать! Ну все, можем сваливать уже от за лутанный галф. О! Вот лок. Так, эскалиматор на эмочку поставим. Это нахер, это нахер. б твою мать! Ты сука, сука, напугал меня, пидор. Откуда, откуда? Так, там на ИНЕ бегают за деревом, работают. Он чуть левее. Ложись, вижу, вижу. Ложись, сука, я вырублен. Хорош. Остались ли еще? Их двое, их двое мне пизда. Так. Войти. Отъезжай, блядь, сука, сука. Положил одного. А ёб твою мать. Еще один. Идет, блядь, суки, блядь. ⁇ б твою мать, а вот гандоны. Э, Странная, нахуй. Так, домах напротив. Домах напротив, на Е, на крыше, короче, короче. Двое людей. Блядь, меня в голову сняли, поднимите меня. Какое направление? Так, только давай, давай не тут, Кость. Кость, Вверху кость, будет. кость. Давай, давай в коридор, давай в коридор, давай в коридор. Направление Е напротив наших домов. Напротив, это что, там, панельки, да? Да-да-да, на панельках наверху на втором этаже. Меня кость поднимает, сейчас будем их ебать. тебя с панели к сняли? Да, да, да, оттуда. С крыши. Понял. Так, ну я туда соваться не буду. Так. Блять. Бля, бзывать чублово. Что за херня? Блять, нас. Блядь. Нас бомбой разъебало в хате. пта! Бегу, бегу! Быстрей! Руслан, бегу, быстрей, пожалуйста, руслан! Руслан, быстрей! Они, руслан, а руслан, да б твою мать -то! ну блять! Машину. Слышу. Да, да, да, да, да. Это, слышу ее. Да. Возле нас. Едет. Вижу, вижу, да, вижу ее. Въезжает. Въезжает к нам, въезжает к нам. Влетели, быстро нахуй. Ах, вы, вы, вы, вы. Развалены. Падлые, блядь. Вдвоем были. О, да. поднимайте Пашу. Так, они где-то тут, прям рядом бегают. Я слышу, как они бегают. Чуваки, аккуратно. Они где-то тут бегают, не вижу никого. Сверху! Спайдермен! О, блядь! нихуя! О, Ои. ой а, Все, Спайдермен завалил. Он, он на крышу прыгнул, прикиньте, вообще жесть. Бегает, бегает, бегает. Вон они блядь. выбежали, Хат. двое. Где? Они, они бегают? сейчас в кустах. В кустах, 105. где в кустах? Я в кустах! В кустах! Тучел! Тучел! Блять! Блять, сука! Это я, Андрей, вырубил. Сори, сори, ща подниму. Ну, орете в кустах, в кустах. Я вижу, чел в кустах. Начал по нему стрелять, блять. Сейчас нас выедут. Вижу-вижу-вижу за кустами. Работай! Положил! Какао? Ууу, зона летит! Ёб твою мать! Я съёрву! Блядь! Блять! Да ёб твою мать! Да ну сука оно! Артем круто Ну, сори, я что то затупил тогда Адама. Да, а чё у меня, ну люби, сделай убийство моё, я же убил чела. О, вот всё, ну всё нормально. Теперь можно и подыхать. А! Почти а положили положились что ли? ⁇ х да, ты мать. Блять, сука, схни, сдохни нахуй! ⁇ ты... Разукрайся, млечка. <связь> <связь> Чумазик. Чумазик <связь> жесткий вообще. Да погнали <связь> через красную зону. Насрать, давай, погнали. Нормально все будет. Я <связь> Блять, поднимайте нас, ёб твою мать Это просто как Ага Пасти Да, в домах могут пасти, только... блять стреляют, они здесь! Они здесь! блять дерево! Ёб твою мать, сука! Ну и чё, на ёб твою блять, Блядь, у меня ещё хилсов почти не осталось Блядь! бля, пацаны! Вы чё делаете, на ёб твою мать? Так, я хилюсь, я хилюсь, я хилюсь, я хилюсь, давай хили, хиль меня, меня, хил, хил Вижу из окна Тёп стреляет. Сбежи, вот здесь еще я, один вот чувак, да. ты по нему, блядь, Граната полетела. Он не подыхает. Да он не подыхает, сука, а я побоid. стреляю. Там еще в доме кто-то. Вот кто они блядь. Линии блядь. Линии блядь. Линии. Блядь. тут. Блядь. линии объекта. Блядь, ай, блядь. Ай, блядь, блядь сука, ты, блядь. Блядь. блядь, ну просто ДТП блядь. и нахер три жертвы. Вот ну что это за жесть вообще. Мега нубство. Просто нубство уровень 16 вот нам написан. Цены пошли. Оохо. <свист> так, <внизу> вижу <свист> наверху, чувак. Наверху чувак один. Вверху Вверху внизу еще один, еще один. Еще один работаю. В голову! В голову вырубил одного. Не убил, но За вырубил гору. Вообще В голову. Прям, да. Ёпты. За забором сзади. Так, этот один пропал. Ух, мать. Обложили демоны. А -а. Костя иду к тебе. Один вот место с тобой вновь. Понял? Красного дома. Вижу. И вылечу. Давай. На сука! лежит давай блядь Крова. это все было случилось? ты че че случилось с тобой? меня вырубили гранаты чё? Блядь, жесть блядь. вообще, да вижу все отъезжают жестко блядь Что происходит? а бля, у меня че-то писать вообще нету блин, че за глюки, че за ад, это читер может какой-то всех вырубает пока еще они не спрыгнули потому что я не знаю вот видите, <с description> это жесть, я сейчас а ползу в воздухе где просто вообще? такой блядь, я сейчас упаду просто и отъеду как и все блядь я обречен пацаны Блять, 69 Ебать. человек осталось. Ебать, 66. смотри, ну сколько народу вообще не сплекло. Берите нахуй, тупадин. Паша, ты где? Ой, блять. Паша далеко, да. Блять, меня глючит. Ты чё, на улицу? Чё скуня? Блять, блядь, слышу, Блять, короче, рус, рус, рус. Короче, смотри, у меня не прорисовали сейчас дома, и напротив тебя на СВ там дома есть. И там двое чуваков на втором этаже, я сейчас вижу, блядь. У меня стен не, нету, рус, да, вообще... Бача... Нет. О, все, прорисовали, блядь, что там, сука. Я понял, понял. Что Нет, вышли. Да. Слышу, слышу машину. Да-да-да, едет, едет, едет, прям ко мне нет. едет. Ёб твою мать. Мимо. Так, работаем по баге, жестко. Ну давайте, сука. Так, одного вырубил, вырубил одного. Он заполз за баги. За баги один вырубленный добивайтесь, если видите. Да-да-да, дома тоже палите, чтобы нас оттуда так, не сняли. Пацан, там... Один за да. деревом. За деревом еще один вижу, по а мне дом? пытается работать. Он, он, кстати, впитывает, походу, из домов тоже. Где? За деревом, чувак, и один за баги. А что, что насчет холма? Наверху, вот, около там. меня одного. Я грунта. не полю пока его. Рус, у тебя. Убийство прилетело, чел за баги вот, отъехал. Ладно. 120. На 120. Чуваки, Более давайте боже, сюда, боже, ну чё боже, там, блин? Давайте, иду, давайте, боже, давайте, боже, потому боже. что боже, надо ближе боже. к центру боже, зоны, твою мать. Там, боже. там, пиздец, там мясо боже. вообще народ, блин, жестко. Вижу человек, так, вижу. так слева слева люди. Я впитываю. На НЕ, на работаю. Хорошо. Лежит вроде. надо одного А мы с Андреем по нему работали? С домов, домов. Домов, блять. Да, с домов Ли там чем? работа адовая. Ты прилетел охуенно просто. Блять, давай, давай. Так, ползи скорее за дерево, давай, там работают. Паш, ты тоже лежишь? Не. А, блядь, я, я туда смотрю, да-да-да. видите кого -нибудь? В домах, в домах люди, а, работают по ним. Блядь, я тоже впитываю. <свят> ёб твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Так, сейчас я тебя подниму, давай. Ёбаный рот. Это <свят> шесть <свят> 28 <свят> человек. Давай. Народу жопа, просто пигде. Где да, они тут все, ёб твою мать? Не утопим, видим людей, говорим. Вижу, Блять, <свес> не все вместе, где? Хватит. <свес> <свес> Ой, ком бежит, спускается. Направление говорите, пожимать. Андрея. Вижу, вижу, видел, видел. Да, видел, видел, видел, видел. Блять, ебучая трава. Вижу, работаю. Все, мы работаем. Один убит, один убит. Так, вырубил одного, вырубил одного. Блять, меня тоже вырубили. Ёпту мать, я вырубил одного и меня вырубили в голову. Так, я за деревом. Блядь, блядь, я ну, отъезжаю, блядь, Ой, блядь. А, он отъехал, сорок, блядь, я раз. успел забрать его с собой, сука, блядь, от России, блядь. Так, Руслан, ты мне зона, она очень да, быстро блядь, сужается. Блядь. Блядь, у меня анус расширяется очень быстро. Он бежит ко мне. Да, Руслан, ко мне. Блядь, Андроид пал. Рус, давай в зону, Рус, Рус, давай в зону. Палку в зону. Андроид, давай тоже в зону, похуй. Блять, нахуй, блядь, четыре человека живых, четыре. Да, три, все, минус Андрей. Жесть. Андрей в зону полз, жестко вообще, блять. Надежда умирает последний успех. Да. Так, а он один или он один или двое их? Он один? Ну значит... Почему один, двое же? А, двое, двое, двое, я туплю, я туплю. В доме, в доме слева около. А Окно! И в окне, в окне еще один, да. Давай, блядь, меня блюки, сука, я не вижу никуда. твою мать! Ну! Ну, блядь! Сука! Бля, у меня нахуй пальцы это было бы лошадь